Это расписание руководителя на понедельник. Понедельник день тяжелый, день планирований, но не все зоны, не все часы этого понедельника зашиты конкретными делами. Да, обратите внимание, что есть пустые места. Не все прибито черепичкой, гвоздями. Что такое календарь системного руководителя? В этом календаре есть конкретные места для регулярных ритуалов. Утренний брифинг «Воронеж-Сельмаш» проходит в 7.30. Брифинг МЗМ проходит в 9.00. Это мероприятие, которое нельзя подвинуть, потому что вся команда в них участвует. Но есть свободные места, куда попадет ваша задача в зависимости от уровня вашей энергии, от уровня вашего вдохновения и так далее. Внезапность. Внезапность. Мы не можем избавиться от внезапности сегодня. Мы понимаем, что буферы внезапности нужно заранее себе планировать. Но есть прибитые гвоздями ритуалы. Утренний брифинг изволь провести в конкретное время. Чистка зубов, да. Это, как, это базовая культура. Ты чистишь зубы по утрам, чтобы потом выйти в свет э, продуктивным руководителем. Я видел за свою практику двух человек, которые были способны на неделю вперед забронировать каждые полчаса своего календаря. Мы не, мы не можем записать свой календарь на неделю вперед с четким бюджетированием. А вот эти товарищи они писали так. Среда 14.00. Разработать новую систему мотивации для менеджеров уровня 2. Среда в садится и разрабатывает новую систему мотивации. Вдохновение приходит, тут же он ее делает. Я так не умею. У меня бывает вдохновение, не приходит. Вот. И поэтому я тоже э, в окнах э, вот, неопределенности нахожусь, я тоже корректирую э, свои задачи. Но есть прибитые гвоздями ритуалы системной работы, брифинги, планирования и ретроспективы.